Вот скажи, пожалуйста, вот ты молодой, красивый, ты спортивный, я знаю, ты очень много занимаешься спортом. Вот, скажи, пожалуйста, а зачем ты пользуешься продукцией Академии, что она тебе дает, вот, по твоим ощущениям? Можешь с этим поделиться? Могу, Юр. А, смотри, во-первых, когда э, мы вообще решили создать академию, продукт, вообще Академия Красоты и Здоровья, да, мы э, решили подобрать комплекс препаратов, который позволяет вести активную, активный образ жизни, здоровый образ жизни. И вообще в целом э, я веду пропаганду здорового образа жизни, ты об этом знаешь. Да. И в принципе всю продукцию Академии, ты в этом также принимал, принимаешь активное участие, мы подбираем именно с такой целью. И соответственно, под, э, подобрав грамотно-качественные продукты, Соответственно, мы начинаем пользоваться ими самостоятельно. Также, то есть первое, что я получил, я решил пройти очистку организма для того, чтобы у меня в моем организме все микроэлементы, полезные вещества лучше усваивались, витамины, минералы, все все все вся пища, которую я применяю, да, при, принимаю, вся лучше усваивалась в организме. Это очень важно, потому что если организм зашлакован, то просто все будет мимо проходить и усваиваться не будет. Мы об этом знаем. Поэтому я при, э, пропил наши препараты. Хорошо очистил организм, это очень ощутило, ощутил определенную легкость. Вот, и, соответственно, начал дальше восполнять и восстанавливать все процессы в организме. То есть начал принимать а, пептиды и гуминофульевые кислоты. Наши вот эти, а, как, как сказать, локомотив нашей академии, да, эти уникальные продукты, которые применяют наши олимпийские сборные, наши легкоатлеты и а, добиваются хороших результатов. Я начал на себе это пробовать, что я ощутил, то есть, первое, легкость, восстановление. Тренировочные процессы у меня стали лучше. Я за последние пять лет провожу постоянно одну тренировку в день. Бывает каждый день, бывает там в неделю по три, по четыре тренировки. Сейчас я могу спокойно тренироваться каждый день без выходных. И бывают у меня дни, когда я провожу по две тренировки в день. То есть бывает утром у меня тренировка в спортзале, вечером я хоккеем занимаюсь. Сегодня, к примеру, я утром играл полтора часа в большой теннис, тоже нагрузка своего рода, да, на улице, на солнце, на жаре. А вечером я буду тренироваться в хоккей. И мне это я чувствую на себе, мне это позволяет именно э, выносливость, функциональное восстановление, восполнение, э, именно препараты Академии Красы здоровья помогает этого добиться. Вот раз ты заговорил о спорте, я тебе хочу сказать, что наши сборные именно по художественной гимнастике активно применяют, во-первых, генетический паспорт для того, чтобы понять, какие органы и системы слабые. И именно с помощью пептидной биорегуляции наши сегодня сборные получают просто колоссальные результаты, и девочки всегда находятся в максимальной физической форме и не болеют. То есть это же, ну, Ведь это при спорте очень важно приехать ну, на соревнования в пике. Да? Ну, конечно, форме, конечно. Да. У спортсменов, у многих э, есть такая проблема, когда много перелетов, перемещений это часовые пояса, климатизация. Вот, очень сильно выбивает организм. Один простой перелет, он отнимает очень много энергии, сил, и вот прилетаешь, особенно если это ночной перелет, это как разбитая корыта. Вот у нас в нашей работе, также многие знают, это знают, что у меня очень много перемещений, перелетов, и очень рваный график работы, бывает поздно ложусь, рано встаю, и, конечно, очень тяжело чувствовать себя прекрасно, держать себя в форме, особенно если перелеты. То есть я правильно понял, что продукция Академии помогает тебе быстрее восстанавливаться? Безусловно, конечно. Просто я чувствую себя гораздо лучше, утром просыпаешься бодрее. А, кстати, я знаешь, что заметил, сейчас поймался на мысли то, что я не помню, когда у меня последний раз болела голова, если честно. Вот реально вот уже почти год скоро будет, как я применяю препараты Академии, да, и вот сейчас первое время я провел, может, так, курс восстановления, да, ну, как, может, лечением я, конечно, его не назову, но курс восстановления, а сейчас я просто уже как-то поддержание и реально я не помню этого состояния а Атип, ты пил гинкотропил гинкотропил пропил да, как у нас рифм получилось хорошая я пропил гинкотропил и на первой неделе когда я его начал пить это препараты для активной деятельности мозговой для чистки сосудов я прям сразу же почувствовал эффект Первая неделя. я первые два дня просыпался в 4-5 утра с полной головой таких трезвых здравых мыслей которые мне надо было куда-то записать срочно на третий день я уже рядом с тумбочкой его зацепил кровати положил ручку с листочком и я на протяжении всей недели э, записывал все что э, мне ну, что, то что приходило в голову и в этот момент как раз когда э, я принимал гинкотропил э, было очень много интересных идей которые мы сейчас реализуем в работе кстати я думаю, что именно усвоение за счет того, что ты провел очищение предварительно организма да, позволило максимально усвоить этот продукт, поэтому у тебя а, такие результаты. Но и в современное вре время сегодня, когда нервная система перевозбуждена однозначно у всех людей, а, прием генкотропила профилактически он, во-первых, улучшает мозговую активность, то есть это является профилактикой болезни Альцгеймера или старческий слабоумий, как угодно это можно называть. Ну, а самое главное, конечно, да, то есть те люди, которые э, знают, что такое головные боли, начинают потихоньку об этом забывать. Но, кстати, хочу сказать еще и для, как для спортсмена, для тебя, э, то, о чем ты говорил, про перелеты частые в спорте называют, насколько я знаю, синдром джетлак. Вот. И э, здесь именно очень активную э, вот такую помощь может дать пептидный биорегулятор, потому что он активно влияет на эпифиз. И таким образом, то есть как раз от скорости адаптации в спорте выносливости, восстановления будет еще более максимально. Кстати, знаешь, что вот я еще хочу сказать особенность. Ладно, я молодой, мне 35 уже скоро будет. Я чувствую себя прекрасно. И как вот говорят многие, что пока ты здоров, ты не ощущаешь на себе препараты. Но я прочувствовал их. Но люди, которые более зрелого возраста, да, они на себе чувствуют их более эффективно и более хорошо. Вот хочу сказать пример простой. Моему отцу 61 год, уже скоро будет совершенно. Мы с ним вместе играем в хоккей, вместе тренируемся. И он дает фору многим молодым парням, которым 25 лет. И когда они узнают, сколько ему лет, реально, просто чуть ли в не падает. Как это, говорят, такое возможно? Что он просто бегает, Это недавно была игра, и он две игры подряд отыграл, и практически бессменно еще играли. Там маленький состав был, приехали, две игры за один день где вот подчеркивают, причем приехали из Сочи в Краснодар, это переезд 7-часовой по вот этим серпантином. туда приезжаешь уже не до спорта, еще две игры после этого отыграли, это как раз все позволяет делать препараты, когда еще все вокруг болеют, чихают, кашляют, а мы ходим здоровые улыбаемся, счастливые, прекрасно чувствуем это как раз позволяет нам э так себя чувствовать, как раз вот вся продукция, которую мы применяем. А скажи, а своим детям ты даешь какую-то продукцию из, из, из Академии, продукцию Академии? Естественно, естественно, и пептиды, и фулевую кислоты они применяют понемножку. Если честно, не помню, что еще они применяют, потому что у меня за, за детьми заведует жена. Понятно. У нас появился недавно новый продукт, который очень полезен для детей, это лицетин. Вот, лицетин, кстати, они и пьют, да, лицетин. Отлично. То есть, вот я рекомендую всем детям, потому что процесс мелинизации идет активном формирование милиновой оболочки для ребенка идет до 9 лет. И поэтому до этого возраста нужно фактически постоянно пить поле жирные аминокислоты. Это очень будет. Плодотворно сказывается на работе нервной системы, иммунитета и печени. И еще я хочу с тобой поделиться тем, что недавно японские ученые опубликовали абсолютно достоверно, проанализировали огромное количество долгожителей. И они однозначно пришли к мнению, что именно все долгожители обладают прекрасным капиллярным кровообращением. Вот. И мы недавно подключили новый продукт, который называется Витоцетин. он на основе дегидрокверцетина, вот, он прекрасно работает на сердечно-сосудистую систему и улучшает как раз микроциркуляцию капилляров, поэтому если а, ты хочешь, чтобы и папа, и мама были активными и еще более долголетними, то, конечно, я рекомендую включить в программу этот продукт. Я в первую очередь заботюсь не только о своем здоровье, но а и о здоровье всех своих близких родственников, друзей. И поэтому я всем рекомендую препараты Академии Красной и Здоровья. В первую очередь, конечно же, и родители мои, и дети все применяют эти препараты. И родители уже взяли себе витацитин. Классно. Ну, и, и я думаю, что тут нельзя не сказать о том, что... Цена на нашу продукцию, она принципиально отличается от того, что мы видим в магазинах здоровья то есть или в аптеках. Потому что, слава богу, наши аптечные сети сегодня стали работать уже с этим mm -hmm. продуктом э, часто. То есть, но широко э, все-таки она не применяется. Но ну, мы не будем обсуждать, почему. И это, наверное, многим из наших слушателей будет понятно. Но, э, тем не менее, та цена, которая есть сегодня в Академии, она сверх выгодна и сверх интересна. Но мало того, еще и мы получаем конечно кэшбэк, да. что немаловажно. Это тоже очень важный фактор. Ну да. Кэшбэк со своих покупок и еще если с рекомендацией продукции Академии. То есть наш подход какой? Попробовал понравилось получил эффект ты будешь постоянно применять эти препараты правильно правильно и получать кэшбэк. но плюс но когда стоит. мы что-то получаем для себя полезное нам это нравится мы это начинаем рекомендовать на принципе рекомендации он очень простой принципы сам попробовал я рекомендую это легко я еще могу с этого хорошо зарабатывать мне это тоже очень нравится я думаю, что это а, ты сейчас говоришь как раз о том, что делает нашу компанию и наш проект просто уникальным. Потому что мы можем выбирать все то, что хотим напрямую от производителей. Пользоваться, получать, пользоваться результат, получать результат, еще получать и скидку, еще и зарабатывать. Ну, да. При том, что можем отбирать. А масса каких-то компаний привязана к какому-то одному продукту, который они пытаются продавать очень долго и долго, он морально устаревает. Ну, это почему? Потому что, что свое производство, в него уложено очень много денег, да. и начинают навязывать, накручивать на него бантиков. Начинают его продавать. Все правильно. Вот, это а, немножко не та концепция, которую мы выбрали. Мы выбираем лучших из лучших, лучших производителей, подбираем, если нам туда не нравится. Мы его просто убираем, берем нового. Все да? очень просто. И, и у нас есть целая команда специалистов, которых, в общем-то, не проведешь. Поэтому мы собираемся mm -hmm. в грамотную систему и очень четко подходим к этому. Я думаю, надо всем порекомендовать обязательно пользоваться продукцией Академии красоты и здоровья, получать результат. Быть здоровыми и счастливыми, так, как мы. Или хотя бы для начала изучить ее и просто поинтересоваться, где это все лежит. Присоединяйтесь к проекту, пользуйтесь, получайте более подробную информацию под ссылкой, которая находится под этим видео. Под видео. Действуйте прямо сейчас. Нечего тянуть.